Друзья, всем привет, а с вами канал Изи Тренинг и ведущий Григорий. И у меня к вам вопрос, неужели вы полагаете, что у профессиональных инвесторов нет никаких фишек, которые позволяют им лучше понимать, что им делать на рынке и как поступать в данный момент времени? Давайте мы с вами рассмотрим такую штуку, как… Или вот Wave Analyzer. Эта штука сделана американскими программистами. Все как всегда, в их интерфейсе удобно и понятно. И в одно время я на эту штуку подсел, и она мне очень сильно помогала. Кстати, как может быть, поможет и многим из вас. Информация полезная. Но я должен вас предупредить, что это не панацея. Итак, как же мы можем проанализировать какой-то график? Вот у нас есть сохраненные уже графики. Давайте посмотрим. Kiwi проанализируем. Открыть. Первое, что у вас анализер спрашивает, в каком формате вводить данные. Мы, естественно, заполняем все поля, как нам передавался элемент в наш э э, скачиваемый файл. То есть у него есть заголовки Time, Date, Time, Open, High, Low, Close, Volume. Соответственно, в L wave мы задаем значение тех же э колонок. Ставим формат даты. Ставим «Пропустить первую линию», потому что в ней написаны заголовки колонок. И нажимаем «Ок». И аналайзер нам выдает, собственно, график со всеми индикаторами, которые бы мы хотели видеть. Но это при условии того, что это вы заранее настроили. Итак, у нас есть с вами график. И что мы можем сделать? Мы можем проанализировать его, разложив на волны, и получить предварительно понимание, что будет происходить с движением цены в дальнейшем. И вот давайте выберем праймери и нажмем Analyze. А, появилось окошко. Он там что-то себе анализирует, думает, думает. Ага, и вот наш а, программа, наша программа сделала анализ и выдает нам наиболее понятный для нее а, контекст, который она видит. Да? Она строит линию тренда и говорит, что у нас здесь была первая волна, вторая волна, третья волна. Здесь коррекционное движение, и в данный момент времени это был график актуальный на 1 февраля 2019 -го года. Я периодически пользуюсь этими штуками, чтобы все время не напрягать свои мозги. <coughs> так вот, на последний график по инструменту Kiwi был на Первое, на первое, первое, первое. На первое февраля 2019 года. Последнее значение графика. Мы открываем инструмент. Сейчас мы его найдем. Оп. Здесь мы, естественно, все уберем. Здесь мы тоже все уберем. Оп. Так, надо избавиться от лишних помех, чтобы нам никто с вами не мешал. А, так, и ищем акции Kiwi. Kiwi акции. Так, но ну у нас есть производная от Kiwi PLC. По месяцам по дням давайте смотреть итак наш с вами график виден в лвф анализаторе да и предварительно анализатор нам показывает что направления позитивные цели мы он ставит 1320 на основной 1240, на primary волну 1200, то есть более консервативную цель. И теперь мы с вами открываем то, как выглядит график сегодня. Опа, я надеюсь, все видно. Вот оно это движение. Вот она, это движение, развитие восходящего движения, которое было на февраль. А вот что происходит сегодня с ценой. Какова? <coughs> Понимаете ли вы какая штука? Но надо понимать следующий момент. Всегда, как всегда, есть тонкости. Прошу прощения за Белиберду. Так. Option, Analyze, Target Zone, Wave Inspector, Cancel Analyze, View, Tools, Change style, Wave 3. Ага. Так, мы нажали с вами Wave 3, да, и мы увидели то, как сейчас а, в основном думает программа, что есть правильная раскладка. Я... Призываю не обращать внимания вот на БЦ и много-что, всяких мелких подволн. Надо смотреть на основное движение. Основное движение в тот момент, да и сейчас, оно направлено -то вниз. То есть, вот это движение коррекционное относительно основного тренда. да, И это надо понимать. Ну и вот, если мы переставим в Treview, вот Next Preview, будем нажимать а, кнопочки. Эти кнопочки нам с вами показывают, что... Ага, их плохо видно. Значит, вот здесь вот в краю экрана появилась вот эта вот Treview менюшка. Сейчас я попробую немножко поправить сцену. Но я ее никак не поправлю, похоже, да? Ага, могу поправить. Нет, не могу поправить. Ну, значит, здесь две кнопочки, вот в этом месте, да? И мы можем с вами листать все вариации, которые есть в программе по подсчету волн. Как мы видим, основная тенденция не меняется. При этом основная тенденция полностью сохранилась и подтвердилась. На что хочу обратить ваше внимание, что тенденция восходящего движения в данном случае подтвердилась. Но обязательно вам необходимо при применении этой программы понимать, что не всегда а, тенденция, которую видит вейв-анализатор, подтверждается и не всегда за счет вашей психологии и отсутствия преподавателя вы можете высидеть всю это восходящее все это восходящее движение там или нисходящее в данном случае восходящее вот такой маленький секрет для скажем так автоматизации а, процесса анализа торговых инструментов Собственно, программа существует давным-давно. Сейчас есть более свежие версии. Но мне удобно пользоваться этой версией. Она меня устраивает. Вполне возможно, что в новых версиях есть какие-то новые функции. Если вы полагаете, что это панацея, друзья мои, я готов для вас сделать дополнительное видео. Если здесь наберется хотя бы... 100 лайков, сделаю для вас дополнительное видео, как можно заниматься с этой программой интересными вещами, для того, чтобы понимать рынок гораздо лучше. Всего хорошего, до встречи в эфире.